Всем привет! Вы на канале Зашумим. Сегодня я вам расскажу о такой нашей услуге, как перетяжка руля. Автомобиль Nissan NP 300 Штатный руль не имеет полностью кожаной оплетки, он полностью пластиковый. Со временем он немножко подстерся. Выбрали мы кожу серого цвета, максимально похожей по оттенку штатному рулю. И чуть позже я вам покажу, как делается у нас перетяжка руля. Так, подготовили руль для перетяжки, как я и говорил, мы выбрали сочетание э, кожи со структурой и перфорацией. Подготовили обод руля, чтобы уложить вот здесь вот шовчики, потому что изначально, как вы помните, здесь не было, э, не был он перетянут кожей, и это необходимо сделать вот такие вот канавки. Здесь у нас идеально ровно ложится шовчик. Осталось у нас, соответственно, заклеить его клеем и сшить по ободу. Результат покажу чуть позже. Работы по перешиву руля завершены. Вот так он выглядит у нас в конечном результате. Мы полностью перешили обод рулевого колеса. Напомню, сочетание у нас кожа натуральная с перфорацией такого же цвета про канавки, помните, я вам говорил стык теперь у нас идеальный ничего не топорщится шов мы использовали европейский выглядит он вот так задняя часть руля также все красиво и аккуратно то есть кожа под, заходит у нас подворот к задней части руля осталось его только установить защелкнуть подушку и можно отпускать автомобиль а такая работа у нас занимает где-то около 3-4 часов выполняется профессиональным мастером Дмитрием, который у нас имеет опыт работы уже более 15 лет. Так что, если вам это нужно для вашего автомобиля, можете смело обращаться.